Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лен Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по проекту Draw Job, где я на просмотре видео и не только, абсолютно без вложений, зарабатываю доллары, ну в долларах заработок идет денежку значит это основной баланс задач это всего сколько и обратите вот на последнюю вкладочку вот здесь ну это типа поинтов давайте переведем значки ну типа коины поинты что-то такое значит значит для чего они нам нужны покупать как бы активировать. Другой вид заработка. Я уже активировала. Сейчас я вам все покажу. Значит, вот здесь начать зарабатывать. И обратите внимание, вот это я зарабатываю на видео. Мне нужно просмотреть. Еще ничего не просматривала. Шесть видео. Это я вам показывала. И я прикупила себе другой вид заработок. Это разгадывание капчи. Оно стоило 500 вот этих поинтов, коинтов. Значит, здесь еще можно купить. Оценить продукты. активируйте это задание за 150 значков. И опросы. Активируйте это задание за три стачку. Давайте я вам покажу капчу. Мне нужно разгадать 12 раз капчу. Видео просмотреть 6 раз. Капчу 12. Также кликаю старт. И мне выпадает вот такая капча. Капча она всегда адекватная. И я раскатываю. И кликаю вот на зеленую вкладочку Claim Reward. Одну я просмотрела, вот тут идет шкала, и мне вот 12 раз так надо это все просмотреть. Далее я уже продолжу после. Давайте опять кликнем. Старт. Ну видите, у меня не незаконченное, как бы оно красным горит. Это все потом. И сейчас мы прикупим, давайте за 300. Это за 150 и не знаю что там такое. Вот. И мне за одну капчу вот 5 центов дали. У меня на сегодняшний заработок еще по нулям, так как я видео еще не просматривала. Опросы. Это будут. Я кликаю. И нам тут пишут. Купите опросы за 300 значков. Ответьте на несколько простых вопросов и получайте оплату за каждый заполненный вами Опрос. У меня 400 значков и за 300 я прикуплю. Все. Зелененьким загорелось. Закрываем. Давайте посмотрим, что это такое. Пять опроса. Кликаем. Ух. Ух, ребятки. Да, здесь может и фиг пройдешь Так. Цель этого опроса состояла в том, чтобы узнать о привычках потребления печенья и предпочтения потребителей. Господи, какой тип вы, вы предпочтили? Так, шоколадная плитка, печенье с изюмом, печенье с арахисовым маслом. О, колобное печенье. Я думаю здесь можно любое, да? Какой ты предпочитаешь? Домашний, конечно. У меня каждый день домашняя выпечка. Так, чтобы вы предпочли. Так. Не знаю, пусть это будет. Этот. Давай мы такой, сколько бы вы заплатили за печенье, боже мой. Давайте полтора. Так. Награда претензии. И я заработала почти 14 центов, друзья. Обзор мороженого. Так, конечно, покупаем. Даже зимой. я не понимаю давайте это без, без разницы что мы будем кликать я так понимаю Так... И мне еще и вот здесь, да, еще и вот эти значки начисляются. Значит, у меня на русском здесь как бы оно не отображается, потому что... Так, ну давайте поставлю на паузу, продолжу. Ну все, я прошла вот эти задачи. Тут, в принципе, ничего и сложного нет. Любые галочки ставим, и все. И теперь мне вот оно будет доступно. Через шестнадцать с половиной часов. Так, ставим английский. И, и, и что надо? Добновить страничку. И вот у меня минус 5 центов. Значит, у меня одна капча. Я прошла там 5 центов. Мне заплатили. Ну и неплохо. шестьдесят сколько? три цента за 5 опросов. И у меня на балансе 162 еще ну, счет этих токенов. Если я откликну на дашборд, они могут уменьшиться. Нет, не уменьшились. Давайте купим то. Вот это, друзья. Видим, да? 150 монет. У меня 162. Покупаем. Купили. Смотрим. Сейчас должна появиться. А здесь 10 продуктов. Старт. Что у нас здесь? Ух ты, блин. Даже страшно. Ладно, переводим на русский. Так, название. Солнечная панель ля ля тупо-аккумулятором. И что? А, нужно оценить. Доставка. Цена. Я фиг его знает. Ну, давайте поставим вот так, да? Представить на рассмотрение. Угу, следующее. Так, название. Я тоже тогда так все. Еще. Это так 10 раз надо. Сейчас вот это желтенько загрузится. Появятся звездочки. Кликаем. 5 звезд. Окей. Опять поставлю на паузу. Сейчас все пройдем и продолжим. Ну вот я все просмотрела. Также через 16,5 часов мне это будет снова доступно. Вот. Возвращаемся на домашнюю страничку. Ну, капчу я продолжу после. И видео также я просмотрю, конечно же. Вот такие виды заработка. У меня все куплено, значит, эти пройдены. Значит, один, два, три, четыре, все. И сегодня, смотрите, тудей у меня уже 1 доллар 30 центов заработано. Еще я просмотрю видео и дальше продолжу капчу. Ой, лишь бы заплатил бы. Вот, тогда можно будет работать. Я так понимаю, вот этот баланс будет доступен к выводу. Потому что здесь баланс вместе с бонусом. Боюсь, что бонус нам не дадут вывести. А минималка здесь от 100 долларов. Ну, В принципе, на этом все. Кому интересно, работайте, пробуйте. Даст вывести хорошо, не даст. Ну что, друзья, значит мы зря потратим время. Это интернет и всяко может быть. Хотя здесь даже нет вкладочки депозита. Вот здесь есть казино, но в казино я не играю. Ну вот как-то так. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.